О, наконец-то. Сколько миль нужно пройти, чтобы купить тумбочку в этом месте? А? Что это? World of Warships – это бесплатная военно-историческая онлайн-игра от Wargaming на ПК с большим количеством контента, в которой просто можно отдохнуть одному или с друзьями. Бонусы, которые мы приготовили для новых игроков. 200 дублонов, 2,5 миллиона кредитов, немецкий премиум крейсер Эмбем, американский крейсер Сент-Луис, 7 дней премиум аккаунта и 20 камуфляжей «Мятежное пламя». Чтобы получить бонусы, необходимо скачать игру по ссылке в описании, зарегистрироваться, используя свой e и сыграть первый. Бой. Итак, я пишу это, чтобы задокументировать то, что, как я могу только предполагать, является моим внезапным погружением в безумие. Я не могу быть настолько плохим навигатором, но все же в момент написания я застрял в Икеи на два дня. За все время, что я здесь, я больше никого не видел. Сначала я подумал, что это розыгрыш. Кто-то превратил это место в лабиринт, вытащил отсюда всех людей и хочет посмотреть, сколько времени мне понадобится, чтобы заблудиться. Я понял, что это не так, когда попытался вернуться. Все изменилось. Я заблудился, а выхода не было. Просто ряд за рядом книжные шкафы, так что я застрял в икее. Похоже на подставу для неудачной шутки. Свет погас в 10 часов вечера, и у меня чуть не случился сердечный приступ. Громкий электрический стук, а затем кромешная тьма. Правда, там полно кровати, и на моем телефоне есть фонарик, но никакого чертового сигнала. Так что я нашел кровать и лег спать. Также я нашел ресторан, где подают эти фрикадельки. По крайней мере, с голоду не умру. Я вернулся к кроватям до того, как выключили свет, потому что было слишком темно». Сейчас 9.10 утра, и свет только что снова зажегся. Я уверен, что обыскал весь район вокруг того места, куда вошел сейчас, и выхода, очевидно, здесь нет. Так что я собираюсь выбрать направление и надеяться на лучшее. Третий день моего волшебного таинственного приключения в Икее. Если раньше я не был уверен, что в этом месте есть что-то действительно странное, то теперь я уверен. Часа три я шел по более или менее прямой линии, пока не наткнулся на лестницу рядом с одной из огромных складских полок. Я поднялся наверх, чтобы сориентироваться и вошел что получилось. Это место тянется бесконечно, как та сцена из «Короля льва», только вместо деревьев и травы сплошные полки, столы и прочее дерьмо. Однако я действительно увидел человека, двигавшегося не слишком далеко, и направился туда. Сначала я подумал, что это сотрудник, одетый в униформу, и черт возьми. Может быть, это были причудливые семифутовые монстры с длинными руками, короткими ногами и безликими лицами. Как раз те вещи, которые им нужны, работая в супер -икее. Проклятая тварь полностью игнорировала меня и не имела ни глаз, ни ушей. Я даже не могу быть уверен, что она знала о моем присутствии там. Я подумал, не пихнуть ли его или что-нибудь еще, чтобы привлечь его внимание, но его руки были достаточно большие чтобы раздавить арбуз. Поэтому я решил не делать этого и просто продолжал двигаться вперед. Во всяком случае никакой удобной кровати для меня сегодня нет. Похоже, я вошел в невероятно жесткий заостренный отдел столов магазина. Думаю, мне придется обойтись несколькими скатертями. Телефонная батарея сдохла за день, да и все равно не работала, но я чувствую, что только что потерял какой-то жизненно важный спасательный круг. Вы когда-нибудь видели один из тех мультфильмов, где они проходят через двери в коридоре, а потом просто выскакивают из других другой двери в том же коридоре. Вот что я сейчас чувствую. Я не видел ничего, кроме той же самой идентичной книжной полки в течение двух дней, просто ряд за рядом из них. Я имею в виду… нет, я люблю книги так же, как и любой другой парень, но это чересчур. Я, очевидно, все еще двигаюсь вперед. Я вижу вывески, висящие над головой, но, к сожалению, ни одна из них не говорит выход. Не уверен, кому я обращаюсь с этим текстом, чтобы просто сказать, что это тренировка в автобиографии, которую я напишу, когда выберусь отсюда. Я назову это своей совершенно нормальной поездкой в обычную старую икею. Наконец-то нашел других людей. Да, оказывается, я не единственный бедняга, попавший сюда в ловушку. Наверное, мне повезло. Моя шестая ночь здесь, когда две из этих штабных штуковин напали на меня в темноте, отличалась от первой, которую я видел и была испорчена. Услышав, как они приближаются, они сказали, что магазин закрыт и я должен бы покинуть. Кинуть здание, весь такой милый и вежливый-вежливый. Не знаю, какая часть этого была более странной, что у них нет рта или что они, очевидно, пытались убить меня, когда говорили это. Набросились на меня, как бешеные псы, так что мне нравилось бегать по Икеа в темноте, как сумасшедший. Я увидел это, когда очистил очередную стойку от гигантских складских снарядов, освещенных факелами и прожекторами. Они построили здесь целый город, массивная стена, построенная из полок, кроватей, столов и всего остального. Клянусь богом, это была самая красивая вещь, которую я видел. Во всяком случае, я думаю, они видели, как я иду, или, может быть, они услышали мой девичий голос. Мужественные вопли страха, потому что они открыли ворота, и там были два человека, которые махали мне, чтобы я вошел. Услышали, как эта штуковина из персонала хлопнула ворота позади меня после того, как они закрылись, все еще вежливо сообщая нам всем, что магазин теперь закрыт. Но в конце концов, они ушли. Они называют город биржей, потому что так написано на вывеске, свисающей с потолка прямо над ним. Обмен и возврат. Все это освещало на фоне ночи фонарями, которые они нашли, подключили к линиям электропередач. Там есть кровати, еда и люди. Более 50 замечательных людей с конечностями нормального размера и полный набор черт лица. Это моя седьмая ночь здесь и первая, которую я не провел в темноте. Целая неделя жизни в Икеа. Наверное, где-то там есть телешоу. Теперь, когда я рядом с другими людьми, я начинаю чувствовать себя более нормально. Может быть, нормально это не то слово, но после недели, проведенной в компании только звука собственных шагов, я все больше убеждался, что просто сошел с ума. Что я был связан в какой-то обитой войлоком комнате и бился головой о стену. Но нет, теперь я чувствую себя вполне вменяемым. Там есть и другие города. Кто-то с большим количеством людей, кто-то с меньшим. Я нашел это довольно ошеломляющим, как может столько людей пропадать без вести, и никто этого не замечает. Наверняка кто-то заметил бы, что все, кто ходит в Икею, как будто исчезают. А может быть, это не все, может быть, нам просто повезло. Здешние люди называют этих чудовищ персоналом. Днем они прекрасно справляются со своими делами, прогуливаясь по проходам. Как только эти огни гаснут, они сходят с ума. Поэтому в течение дня люди выходят на улицу, чтобы найти пищу, воду и все, что им нужно. Вокруг есть рестораны и магазины. которые которые случайно пополняются, никто не знает как. Может быть это делают сотрудники. Очевидно, они не очень хорошо справляются со своей работой, потому что пополнение запасов иногда занимает некоторое время, что означает, что еда должна быть нормирована. Может быть, если бы они не были так заняты гоняясь за людьми в темноте, они бы сделали больше. В любом случае, когда наступает ночь, персонал сходит с ума и все держатся внутри стен. Все в этом месте одно и то же. Неважно, является ли это место головной Икеи, откуда произошли все остальные Икеи, или, может быть, мы все еще находимся в обычной Икеи, и все это какой-то лихорадочный сон, вызванный ошеломляющей скукой, кто знает. Я здесь уже 10 дней. Большинство людей, которых я спрашивал, сказали, что они давно перестали следить. Один парень, Крис, сказал, что он здесь уже много лет. Ходят слухи о людях, которым удается выбраться. И есть люди, которые видят выход только для того, чтобы он исчез у них на глазах. У меня такое чувство, что не все в это верят, но я верю. Это объясняет, как мы вообще здесь застряли. Сегодня мы с Сандрой и Джерри отправились за продуктами в ближайший магазин. Как только вы узнаете ориентиры этого места, ориентироваться будет не так уж трудно. Вывески над головой очень помогают. Но есть и другие. Огромная секция этих гигантских складских полок рухнула друг на друга далеко на востоке. Мы все предполагаем, что это восток. В любом случае, Икея не продает компасы. Это что-то вроде башни, которая выглядит так, будто сделана из дерева. Достает до самого потолка. Может быть, они пытались прорваться через крышу? Свет горит ночью, так что там должно быть есть люди. Но это несколько дней ходьбы, а значит, это должно быть в милях отсюда. Так что никто не знает наверняка. По-видимому, мне невероятно повезло проспать неделю под открытым небом, не будучи разорванным на куски персоналом. Это я, счастливчик, счастливчик, счастливчик. Мы нашли немного еды в магазине. Персонал пополнил ее за ночь. Какой из них был так добр? На стене висел телефон, и я решил попробовать. На другом конце провода раздался голос, но они просто разговаривали. Чепуха. Случайные слова, сплетенные вместе без реального смысла. «Вы когда-нибудь видели видео с кем-то с афазией?» Вот что-то в этом роде. Они все равно не ответили, когда я с ними заговорил. Сандерс говорит, что все телефоны здесь одинаковые. Прошлой ночью я подумал, потолок в этом месте довольно высокий, и насколько можно судить, он продолжается вечно. Разве здесь не должна быть какая-то погода? Я уверен, что читал о каком-то здании НАСА, которое было настолько большим, что имело свои собственные погодные условия с облаками и прочим. Это место было определенно больше, чем то. Но теперь, когда я думаю об этом, я почти уверен, что никогда не чувствовал здесь такого сильного изменения температуры. Я добавлю это к большому списку бреда. Прошлой ночью сотрудники напали на биржу. Должно быть их было 20 или 30 человек, которые просто просили нас покинуть магазин спокойно, как вам нравится, и пытались разрушить стены голыми руками. Это происходит довольно регулярно, так что все к этому готовы. Ножи из года на косилке превратили в лезвие топориков. Один парень даже сделал функциональный арбалет. Во всяком случае, в есть дыры, которых я раньше не замечал, специально, чтобы мы могли ударить по штабу, когда они нападут. Я сам снял пару. Они не кровоточат, что странно, но они падают так же легко, как обычный человек, как только вы начинаете делать в них отверстия. Утром мы должны были увезти тела. Судя по всему, мертвецы будут притягивать больше за ночь, поэтому нам пришлось увести их подальше от биржи. У нас есть пара тележек, которые они используют для перемещения больших коробок, поэтому мы загрузили их. Погрузка была ужасной. Там были сложены сотни, а может быть и тысячи мертвых сотрудников. Не было никакого запаха, что было благословением. Эти штуки не только не кровоточат, но и не гниют. Пока мы их разгружали, любопытство взяло верх, и я взглянул на одного из самых порезанных. Это просто кожа, или что-то похожее на кожу. Ни мышц, ни костей, ни органов. Во-первых, действительно ли они вообще живы? Им определенно. Кажется, что у них есть кости, когда они двигаются и стучат по стене. И я уверен, что почувствовал больше сопротивления, чем просто от кожи, когда нож вошел ночью. Может быть, с ними что-то случается, когда они умирают. Просто еще одна вещь постоянно растущая в списке странных вещей, которые здесь происходят. Кое-что пришло мне в голову после нападения на персонал прошлой ночью. Каждый раз, когда вы видите такую ситуацию по телевизору или в фильме, как будто это конец света, или вы все оказались в ловушке на острове, или что-то еще. Как только такие группы, как наши, начинают формироваться, люди всегда начинают нападать друг на друга. Борьба за еду, доминирование или что-то еще, здесь такого не было. Люди из других городов. Родов приезжают время от времени, просто чтобы проверить или иногда торговать, если им чего-то не хватает. Но все всегда сердечно, даже дружелюбно. Может быть люди просто лучше, чем они о себе думают. Это хорошая мысль, я думаю, что запомню ее. Сегодня днем у ворот появился десяток человек из города троллейбусов. Ночью персонал прорвался сквозь стены и разнес город на куски. Эти 12 единственные выжившие из более чем сотни. Мы впустили их еще один пункт в колонке человеческой порядочности. Позже я спросил: знает ли кто-нибудь, сколько таких городов там? Между нами и новыми людьми нам удалось насчитать более 20 названий. 20 городов, заполненных людьми. Кто знает, сколько еще? Девизом этого места должно быть как это вообще возможно. Наверняка кто-то где-то ищет тысячи людей, которые должны быть здесь. Я здесь уже чуть больше двух месяцев и как оказалось не так уж много изменений. Та же история, что и у всех нас. Милое маленькое путешествие в Икею, и вдруг они оказываются запертыми в доме Билли Букаса, полном безликих чудаков. Персонал нападал на биржу раз или два в неделю. Мы убиваем их и вытаскиваем тела, а иногда они первыми причиняют кому-то из нас боль. Пару недель назад они убили парня по имени Джаред. Откровенно говоря, это было ужасно. Оказывается, «Обычные люди все еще истекают кровью здесь, даже если персонал этого не делает. Мы старались изо всех сил, но никто из нас не врач. Джаред был хорошим парнем. Он заслуживал лучшего, как и все мы. Через пару дней мне пришло в голову, что никто из нас на самом деле не искал выхода отсюда». Я даже не знаю, с чего начать. Один из этих квадрокоптеров с прикрепленной камерой жужжали сегодня мимо биржи. Я думал, это значит, что кто-то наконец-то ищет нас, что помощь уже в пути. Однако, судя по всему, это происходит не в первый раз. То же самое произошло несколько месяцев назад, и мы все еще здесь. Понятия не имею, видел ли он нас, но если и видел, то не останавливался. Просто летел, пока не исчезал из виду. Я начал говорить людям о вещах, которые они пропустили из дома сегодня за ужином. Возможно, это была не самая лучшая идея, которая мне когда-либо приходила в голову. После этого все выглядели довольно подавленными. Куча людей здесь – это семьи, мужья и жены, дети, собаки. У Франклина есть домашняя лама, хотя я не уверен, что верю в это. Но у некоторых людей здесь есть некоторые серьезные странные пробелы в их знаниях. Трое из них никогда не слышали о Международной космической станции, двое из них считали себя премьер-министром, а один никогда не слышал о статуи Свободы. Я тоже им верил, они казались такими же растерянными, как и мы. Чем больше я думал об этом, тем больше это начинало объяснять некоторые вещи. Что если причина, по которой никто не ищет нас, всех пропавших людей, заключается в том, что мы не все пришли из одного места? Это будет звучать странно. Возможно, это должно быть девизом этого места. Но что если все люди пришли из разных измерений или реальностей, как ни назови? Я видел достаточно телешоу, чтобы узнать, что делать. Сара родом оттуда, где нет статуи свободы. Они не запускали космическую станцию там, откуда родом Васим. Все здесь происходят из разных мест. Даже из тех, которые кажутся одинаковыми. Не было бы огромной паники из-за пропавших без вести, не было бы массового поиска, был бы просто всплеск. Один пропавший человек в мире непрерывных новостей. Что ж, это был забавный ход мыслей. Только сейчас я понял, что вчера был шестимесячная годовщина моего приезда сюда. Интересно, продует ли Кия шляпу для вечеринок? Рутина здесь осталась более или менее прежней. Появляется все больше новых людей, по одному каждые пару недель или около того. Запасы продовольствия растут и падают, но у нас никогда не было серьезного дефицита. Время от времени к нам приезжают гости из одного из близлежащих городков, обычно из кассы или проходы 630. Время от времени мы заглядываем друг к другу. Иногда обмениваемся припасами, особенно если у кого-то что-то заканчивается. В каком-то смысле это утешительное напоминание о том, что мы здесь не одни. Какой-то маленький проблеск цивилизации. Иногда они привозят медикаменты, в нескольких городах от Касы есть аптека, которую время от времени пополняют. Так что они делят тем что могут я никогда раньше не слышал об икеа с аптекой но сейчас я не удивлюсь если кто-то наткнется на лабораторию по сбору органов икеа это конечно объяснило бы персонал Последнее время их атаки участились три или четыре раза в неделю с вдвое большим количеством персонала, чем раньше. Понятия не имею, откуда они все берутся и почему участились нападения. Несколько недель назад мы с Сарой попытались проследить за одним из них днем. Хотели посмотреть, не ведут ли они обратно в учительскую или еще куда. Хотя, похоже, никуда не ведут. Он просто наугад шел по проходам. Нам пришлось повернуть назад, прежде чем мы что-нибудь нашли. Мы укрепляли стены, пытаясь лучше вооружиться. Вайсин делает больше арбалетов, но это довольно медленно. Жаль, что Икея не продает оружие. Атаки становились все более жестокими. Теперь почти каждую ночь с таким количеством персонала, что тела нагромождаются достаточно высоко, чтобы другие могли взобраться на стены. Я думаю, у нас тут настоящие неприятности. «Думаю, обмен закончен. Вчера вечером по нам сильно ударили. Жертв немного, но стена разрушена. Мы, наконец, выяснили, почему нападения усиливаются. В ящике с припасами лежал кусок одного из персонала. Не знаю, как это произошло, но часть одного из них будет призывать их, а также свое тело. В любом случае, уже слишком поздно. Слишком много тел, чтобы мы могли утащить их отсюда. Еще есть время починить стену до наступления ночи». Кэндис назначила встречу. «Я подозреваю, что будут разговоры об отказе от обмена. Может, быть попытается получить убежище на выездах или что-то в этом роде хотя уже поздно не думаю что у нас будет на это время может быть кто-то из нас так и сделает в конце концов я был в порядке в первую неделю в темноте но как долго удача будет со мной я пишу это только для ощущения завершенности для меня или для любого кто найдет это если это последняя запись здесь я надеюсь что тот кто читает это делает это за пределами этого места мой самый большой страх если я умру сегодня вечером я просто проснусь здесь за Завтра утром. Хм, странно. Интересно, они все еще продают те фрикадельки? Вот дерьмо. Эй, я все еще здесь.